всем привет привет и добро пожаловать на канал ирина степная сегодня у нас хочу вам показать таких интересных лизунов которым уже полгода то есть это уже просроченные лизуны и очень интересно посмотреть какие же они стали потрогать их понюхать то есть, вот таким образом. И если вам нравится подобная рубрика, обязательно ставьте лайк. Если это видео наберет 1000 лайков в ближайшее время, то я сниму еще одно видео про просроченные лизуны. А сейчас давайте же приступим к нашей распаковке. Хочу сказать, что это вот такой вот стеклянной баночки у нас здесь представлен лизунчик. Была целая баночка. Далее у нас был слаймик шариками пенопласта. Потом я заказывала вот такой вот магнитный лизун. Железные огромные банки с китайского сайта. И также я еще заказывала набор вот таких красивых лизунчиков с мишками. Здесь внутри у нас блески, шарики и так далее. И вот уже прошло полгода и пора бы от них избавиться. И давайте будем открывать все по порядку, что попадается первым. Там какой космический рисунок получился, он подсох, пахнет так специфически, но как бы неотвратительно. Давайте попробуем достать. Я стал какой-то скользкий, но при этом цвет, цвет остался, просто умень уменьшился в размере. В принципе, на ощупь такой приятный. Не могу сказать, что он ужасен. Ну, единственное, конечно, он не такой пластичный. Более стал сухой. рвется сильно. И кусочки от него отваливаются так, Положим его обратно в баночку И при... еще кусочек остался И приступим к следующему Слаймику Он какой-то стал пористый Жидкость у него здесь Смотрите, какая то как-то все. Ну, мне кажется, он вообще засох. Трогали открыть. Вообще ничем не пахнет. Пахнет шампунем. Начинает потекать. Фу, какая гадость. Правда, трогать прям его неприятно. Попробую его достать из банки сопли. Какая гадость. попробую его размять. Прям как клей по ощущениям. Как будто бы я клей взяла и перемешиваю в руках. конечно он испортился тут уже это уже явно что следующее это магнитный лизунчик кстати когда он был новый он был очень прикольно давайте его откроем уго, уго. по моему он был одного у меня цвета серенький а сейчас он какой-то синий серым попробуем понять он какой-то совсем твердый. Засох он, что ли, сверху? Мне кажется, даже из банки мне его будет не достать, потому что он присох. Да, мне его из банки будет не достать, потому что он прям очень сильно засох. Я прилагаю усилия. Здесь вот только отрывать маленькими кусочками. За полгода он полностью испортился. Так что магнитный лизунчик даже полгода не положил в банке закрытой. И последнее, что у нас осталось, это вот такой вот наборчик лизунчиков прозрачных. С разными с блесточками и звездочками. Ранее они были очень красивые. Вот такой вот тоже розовенький в комплекте был. И какие-то я уже на вид вижу, что они стали жидкие. Я приготовила вот такую палочку-мешалочку. И попробуем просто их потрогать. попробую размешать может быть даже ничего попробую его взять в руки им полгода как сопли он маленько как бы потеряла свою текстуру более это стал липкий, вот прилипает к пальцу но не сильно в принципе может быть если у него добавить отработат натрия то будет и ничего. Смотрите, какие здесь очень красивые шарики. Давайте понюхаю. Пахнет, конечно, как-то немножко странно. Но все это, когда резины портится, почему-то пахнет очень сильно шампунем. Я думаю, что они будут пахнуть чем-то таким нехорошим, но запах достаточно приятный. Давайте еще один откроем. Посмотрим, какой он стал. Прям присох. и его открыла эти какой сразу <смех> руку, тоже жидкий попробуем размешать как-то и сопли да кстати сравнение. Вот. <смех> похоже на сопли но здесь очень красивые снежинки там видно в принципе да надо попробовать добавить аппаратрат натри и возможно они будут хорошие пахнет приятно шампунем Такие красивые снежинки сейчас конечно лето но снежинки невероятно красивые Смотрите. так и вся испачка кстати у него тоже есть какие-то красивые блесточки Смотрите. кажется очень красиво. Тоже, надо попробую добавить мне вот этот раборат натрия и поиграть с ним слаймом полгода. Выглядит, в принципе, достаточно неплохо и пахнет приятно. Так что, ребята, вот такие вот у меня были слаймики безуны, которым уже полгода. И, в принципе, не все они потеряли свои свойства. Если вам понравилось это видео и хотите еще подобное, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем огромное спасибо за просмотр и встретимся в следующем видео. Всем пока!